Вы на канале Техношок По просьбе подписчиков продолжаю тему о международных выставках Это первая часть о выставке Мосбилд Выставка Мосбилд получила статус самой крупной в России выставки по теме Строительство, отделочные материалы и комплектация Во всех номинациях общероссийского рейтинга выставок На выставке Мосбилд представлена продукция в 15 тематических разделах которые охватывают все этапы строительства, отделки и декорирования зданий и помещений. Участники выставки – это российские и иностранные производители и поставщики строительных и отделочных материалов. МОСБИЛД входит в топ-5 строительных выставок мира и поддерживается органами государственной власти, отраслевыми и общественными организациями. Мероприятие считается самым масштабным не только по количеству участников, ну и по количеству посетителей. Выставка «Мосбилд» рекомендуется к посещению тем, кто планирует 1. Закупать товары для стройки и отделки помещений 2. Ознакомиться с модными трендами в индустрии дизайна и декора 3. Сотрудничать с надежными и опытными производителями, поставщиками, дилерами 4. Разобраться с архитектурными и инженерными инновациями 5 обеспечить собственное предприятие нужными строительными материалами согласно требований заказчика. Обширная программа выставки традиционно вызывает огромный интерес у посетителей из разных стран. Стенды экспонентов были расположены в трех павильонах. Локации выступлений, лекций и интерактивов распределены на 8 контент-площадках. Первая – дизайн-арена, второе архитектурной лектории, Третье ⁇ зал для выступлений Space. Четвертая ⁇ зона строительных инноваций. Пятая ⁇ Мозгбилт Тренд Галерею от AM Group. Шестое ⁇ идеальный дом Мульти. Седьмое ⁇ две фотозоны для экскурсии. В период работы экспозиции была запланирована насыщенная деловая программа. Лекции, мастер-классы, круглые столы, экскурсии и многие другое. На площадках выступили более 200 спикеров. И пройдено более 90 встреч мероприятия выставки помогли обменяться опытом и приобрести нужные бизнес-контакты на экспозиции предложили свои услуги и свои товары более 1200 ведущих российских и зарубежных компаний из 40 стран обычно компании готовят премьеры именно к выставке ведь презентация на выставке перед целевой аудиторией – самый лучший способ анонса новых коллекций. Вдобавок, работая несколько дней на выставке, проще понять, в каком направлении работают конкуренты и какие новинки они представляют, а также оценить ситуацию в индустрии в целом. Сегодня строительные технологии позволяют придавать фасадам зданий современный облик и реализовывать самые сложные и смелые архитектурные решения. Все чаще в качестве отделки фасада применяют системы навесных вентилируемых фасадов, так как они обладают значительным рядом преимуществ перед мокрыми фасадами. Zias — это один из крупнейших российских производителей систем навесных вентилируемых фасадов, это десятилетний опыт и сотни выполненных объектов. Zias была основана в 2002 году. В то время компания специализировалась на разработке и изготовлении сложного нестандартного оборудования для обработки металла. Компания ЗИАС работает на 13-18 лет, занимается производством для вентилированных фасадов. Э -э наша компания разработала системы для крепления фасадов из э кирпича, клинковой из, э из э стеклокипропетона, который позволяет э регулировать крепеж в трех направлениях. Э -э есть невидимое крепление для э керамогранитной плиты. Также на выставке мы представляем новинку это динамический фасад. Вы можете задать любой рисунок, запрограммировать его, либо система может работать на движение человека. Она фотографирует вас на камеру и повторяет полностью движение людей, либо группу людей, стоящих в зоне камеры. Работает на основе магнитов, магнитов Также у нас здесь представлена система для э, крысого крепления фиброцементной плиты. И наша новинка система из нержавеющей стали для камня. Компания имеет свой конструкторский отдел около 30 человек. В путь ваш проект мы разработаем коммерческое предложение и все технические решения. Спасибо за внимание. Керамические фасадные панели FrontEc это изделия различных размеров, а также цветовой гаммы. Данный материал изготавливается исключительно из белой глины. Именно на этом и сделала свой акцент фабрика GrecoGress. Благодаря методу экструдирования и обжига при температуре 1300 градусов материал имеет очень высокую плотность. Компания Fix Pistols монтажные технологии занимается производством и поставкой монтажных газовых и пороховых пистолетов, а также сопутствующих материалов. Компания Market Spa – самый крупный поставщик спа-бассейнов на территории в России. У компании более 10 филиалов, партнеров в городах России и большой выбор спа-бассейнов. Гидромассажных ван, таких производителей, как GNG, Spas, Jazzy Pool и легенда спа-отрасли компания Jacuzzi. Ключевой фокус работы Market Spa – Собственная платформа индивидуального подбора гидромассажных спа-бассейнов для дома и бизнеса. Тесное взаимодействие с крупными организациями, а также развитие нового фитнес-направления в спа-индустрии. Меня зовут Татьяна, я представляю компанию Зебра. Мы производители товаров для дома и сада. Наша компания основана с 2018 года. Занимаемся декором, оформлением квартир, ассортиментом для дома, для дачи, широкий ассортимент. Производители, многие товары мы производим Россия, Китай, Индия. Добрый день, я представляю компанию Зебра, город Москва, сегодня я хотела бы представить нашу продукцию Aroma Republic, это диффузоры для дома, у нас есть встроенный тестер, по которому можно сразу выбрать нужный для вас аромат, таким образом Человеку не нужно вскрывать коробочку, можно достаточно просто вскрыть наш тестер, понюхать и выбрать для себя аромат. Наши ароматы российского производителя, самые лучшие ароматы, и предлагаю всем у себя в доме иметь такую коробочку. Завод по производству керамогранита, входящий в группу компании «Уральский гранит», введен в эксплуатацию в 2005 году, при поддержке правительства Челябинской области. Стратегическими целями развития предприятия являются обеспечение строительной отрасли высококачественными безопасными отделочными материалами и завоевание устойчивого положения на рынке сбыта. Современное автоматизированное производство основанное на применении новых прогрессивных технологий, позволяет создать профессиональный экологичный керамогранит высочайшего класса с отличными эксплуатационными характеристиками. Компания «Керамик 3D» основана в 2003 году и является ведущим разработчиком программного обеспечения для дизайна интерьера с использованием керамической плитки. Выбор в пользу «Керамик 3D» уже сделали более 500 тысяч пользователей. Программа «Керамик 3D» входит в обязательный курс обучения российских вузов, таких как Уральского государственного архитектурно-художественного университета, Московского государственного областного университета, Московского государственного архитектурно-художественной академии имени Строганова, Московского художественно-промышленного института, Перевозского строительного колледжа. ГК Транстройкомплект является эксклюзивным дистрибьютором завода. Азертехнолайн на территории Российской Федерации. Азертехнолайн является крупнейшим заводом чугунного литья в Республике Азербайджан. На территории Российской Федерации реализуют продукции для нужд инженерных сетей, промышленности и материалы и изделия для благоустройства города. Акционерное общество «Джахан Холдинг» действует с 1995 года. В состав его входит 22 основных и несколько дочерних компаний. Промышленный комплекс «Джахан» состоит из шести частей. Непосредственно к строительству относятся первое – это завод по производству радиаторов и кровельных материалов, второе – цех по производству окон и дверей, и третье – завод по производству пластмассовых изделий. Промышленный комплекс «Джахан» производит 7 видов и 160 сортов продукции под маркой «Магна». Компания с производительной мощностью 1500 тонн в месяц производит дверные и оконные профили мирового класса, полипропиленовые, композитные и простые трубы для питьевой воды, поэтиленовые ирригационные трубы, ламбир, сайдинг и аксессуары, а также различные фитинги. Трубы «Магна» И дополнительные детали изготавливаются из полипропилена Random Sopolymer. Саполимер so из термопластичной категории, легкий и прочный. Панельные радиаторы Magna протестированы при давлении 13 бар и имеют высокую производительность. Неконкурентные панельные радиаторы Magna, изготовленные с помощью технологии сварки роботами и цирконевого покрытия методом катафореза, имеют 10-летнюю гарантию. Основное направление производства компании Полистар Азербайджан – это лакокрасочное и защитное покрытие. Завод по производству красок Полисан Азербайджан отдает предпочтение местному производству. Начиная с 2005 года, компании наряду с лакокрасочной продукцией в страну импортируется сырье из Турции. Несмотря на то, что ранее на заводе производились краски на водной основе, в настоящее время широкий размах получил производство красок на синтетической основе. Кронопласт безусловный лидер российского рынка отделочных материалов из ПВХ, основанный в 2000 году. Завод выгодно расположен на высокоскоростной магистральной трассе М3 в Калужской области, что существенно упрощает логистику. Широкий ассортимент продукции компании включает в себя следующие продукты. Ламинированные панели, потолочные панели, офсетные панели, фартуки ПВХ. Декоративные панели и молдинги. В 2015 году компания Kronoplast впервые в мире запустила производство панелей ПВХ с применением цифровой печати при помощи дорогостоящего принтера марки Барбера. эксклюзив Это отделочные панели из пенополистирола, на которые наносится запатентованное акриловое покрытие с добавлением мраморной крошки, после чего происходит нанесение праймера, цифровой печати и матового лака. Консольная лестница – яркий пример минимализма, хай-тек направления в дизайне и архитектуре. Отличительной чертой таких лестниц является отсутствие каркаса, закрепленные одним торцом ступени без явных точек опоры, словно парят в воздухе. Как правило, образуют прямой марш вдоль стены, реже выстраивают криволинейные и винтовые подъемы. Консольные лестницы идеально вписываются в минималистический интерьер. Консольная лестница на боковом косауре придаст помещению легкость и воздушность. Боковые косауры плотно прилегают к стене только с одной стороны. Если смотреть на такую конструкцию снизу, то кажется, что лестница парит в воздухе. Оставлять свободный край без перил в жилых помещениях не рекомендуется, поскольку это может представлять опасность для самых маленьких членов семьи. Для того, чтобы укрепить эффект парящей конструкции, можно установить стеклянное ограждение который будет смотреться органично с любым типом консольной лестницы. Стекло в данном случае выступает как самонесущая часть.